Всем добра! Ура! Игра вновь приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Альхейм. Ну и в данном выпуске постараюсь открыть один небольшой а, лайфхак в данном мире. А, здесь можно приручать животных. Каких конкретно животных, я вам, конечно же, расскажу. Ну что ж, не будем тянуть. Этими животными приручаемыми являются на данный момент... А, дикие а, кабаны. Ну, о том, как приручить кабанов, как их вообще кормить... А, как их вообще размножать Об этом и о многом другом расскажу в нашем сегодняшнем а, выпуске Ну а ты, мой дорогой зритель, запасайся чаечком, кофеечком, печеньками Или чем-то там привык запасаться Также не забудь поставить лайкосик под данный видосик Мне очень нужна, важна твоя поддержка Ну а взамен за твои лайки я, конечно же, порадую тебя Годными, крутыми видосами по самым разным современным а, видеоиграм Такими, например, как Вальхейм Ну что ж, друзья, мы начинаем Блуждая по миру Вальхейма Вы рано или поздно наткнетесь вот на такой вот рунный а, а камень, глядя на эту надпись, можно понять, что, естественно, на этих землях бродят кабаны, они боятся огня человека, но их можно приручить. Тихо подойди и подкорми их, они любят есть коренья И тут сразу же встает вопрос, какие же нахрен коренья этим кабанам э, нужны. Меня, ребят, долго мучили сомнения по этому поводу, что только я не делал, чтобы найти эти э, коренья. И копал киркой я под кустами, да, вот таким вот образом. Мало ли, может оттуда корень какой-нибудь вывалится возле кустов, да, я копал. И копал киркой я под деревьями. И мотыги пробовал, копал я под деревьями, чтобы найти эти самые коренья. Но никаких, ребят, кореньев на самом деле не существует. Возможно, они есть. Но где-то только на а, бумажке Или это просто, ребятки, а, особенности У нас перевода русской локализации Да, такая немножко кривенькая, поэтому Она очень сильно дезориентирует Для того, чтобы приручить кабана, нам необходимо будет Искать следующие ингредиенты Это грибы, ягоды и, конечно же Морковку, которых У нас в здешних лесах должно быть Просто дохренища Друзья, как ягод, так грибов Вот, пожалуйста, уже наткнулся я на грибы Вот эти, ребят, грибочки идеально а, подойдут те, те, что в пещерах, скорее всего всего, тоже подойдут желтенькие, но у них немножечко ценность выше. Они используются в определенных, в определенной медовухе, да, очень полезный, поэтому я думаю, что вот такими грибами будет разумнее всего кормить, а лучше всего, по мне, так и кормить вообще их какой-нибудь черникой, то есть есть еще такая синяя ягода у нас, черника в здешних лесах, вот ее тоже очень много и растет она, она в темном лесу преимущественно. Ну, пойдемте, ребятки, попробуем найти вообще этих самых кабанов. Напомню, ребят, кабаны у нас живут на вот таких вот просторных полях, их можно встретить, их также можно встретить в и вообще везде где только угодно но преимущество ребят кабаны водятся у нас на лугах, конечно же В других каких-то биомах вы их а, не найдете Во-первых, друзья, для того, чтобы нам а, С вами куда-то загонять наших с вами кабанов а, Побеспокойтесь о постройке Какого-нибудь мини-загончика Давайте, ребятки, сейчас это по-быстрому Организуем и уже после этого Туда будем а, привлекать наших кабанов И там уже их а, приручать Все, ребятки, впереди Так, Поэтому смотрите видосик до конца Пожалуйста, не отключайтесь Дальше будет только самое интересное и полезное Недалеко будем строиться от нашего главного Главного лагеря. Видали, ребят, я тут немножечко уже построился Домик помощнее поставил, поинтереснее У меня еще стройка только, как говорится, начата Поэтому все в процессе Со временем я его доведу а, до ума Здесь у меня используются уже Самые усовершенствованные топовые склады Которые были, кстати говоря, представлены в моем Прошлом а, видео. Зритель, если ты еще не видел Прошлое видео по топовым складам То обязательно посмотри, информация может быть Очень годной и полезной Не только для новичков Переходите в соответствующий плейлист, который есть в описании под данным видосиком и там вы найдете найдете много интересного, годного контента по игрушечке Вальхейм. Так, ну что ж, давайте, ребят, построим уже какой-нибудь загон. Загон будем преимущественно строить вот из таких вот а, палочек, заборчик, или как его можно назвать. Ограда это называется. Вот этой оградой мы сейчас постараемся м -м, огородить свой а, загончик. Буду строиться где-нибудь, я недалеко м -м, вот от этой шайки. Ну и, конечно же, смотрим, где у нас тут а, поровнять. Итак, вот такой у нас загончик получился Как минимум, ребят, нужно парочку Мы же собираемся не только кабанов приручать, но еще и разводить А для того, чтобы у нас кабаны между собой как-то спаривались Нам необходима, конечно же, парочка, как минимум, кабанчиков Давайте, ребят, привлечем внимание Хотя бы парочки, троих нам не обязательно Но я думаю, что сагрятся сейчас все Ну что, пойдем Пойдем уже, так один есть Давайте второго попробуем сагрить Давай, давай, родной Вот они, парочка есть Ой-ой-ой, как же больно он меня сейчас нападел-то. Прямо в паховую область Как я и говорил, ребятки, остерегайтесь их Ударов. Оба, оба, ребят, бегут. Забегайте давайте. Давай, давай, родной. Не хотят. Он чувствует неладное. Он чувствует здесь И еще. Давай, заходи, заходи, заходи. Обачки. Двоих, ребятки, сразу я загнал. Отлично. Вот это улов. Вот это я понимаю. Все, ребят, для того, чтобы кабаны начали чувствовать себя как дома, после того, как вы загоните их в загон, надо просто, ребят, отойти на подходящее Расстояния. Да, они сейчас немножко взволнованы, да, они немножко сейчас взбешены, но дайте им немножко успокоиться. Ничего страшного, если они почувствуют неволю, да, они со временем должны успокоиться. На самом деле, я, я пытался сделать свинарник вот здесь, сзади у моего дома, да, был огород такой. Нас, кто, ребят, смотрел мои видосики, те, наверное, помнят, да. Что я здесь содержу, значит, вот таких вот пчел И хотел также сюда завести свиней Но, а, когда я их сюда завел, им здесь было достаточно некомфортно Потому что у меня факел был дома Это огонь, да, своеобразный Здесь тоже костер, у которого есть радиус действия И он достает а, вот до да сюда. И поэтому этим кабанам здесь было не совсем-таки комфортненько. Поэтому идею с а, разведением кабанов я решил перенести немножко за пределы моего основного лагеря. Вот туда вот чуть-чуть подальше. Я думаю, наши кабаны успокоились. Давайте, ребятки, теперь попробуем их а, подкормить. Вроде бы уже тихо и спокойно. Я не слышу а, диких воплей. Значит, нам надо их сейчас покормить. А, чтобы, ребят, кабан смог съесть еду, предложенную вами, он должен пребывать в состоянии полного спокойствия и умиротворения. Вот как это сейчас Ребятки, а, происходит. Они, ребят, ничего не подозревают. Они просто наслаждаются жизнью, просто живя теперь же а, в клеточке. Кроме одного задира, который так и пытается сожрать мой верстак. Вот там, вот смотрите, на дальнем фоне. Он так и продолжает его бодать. Для начала давайте, ребят, попробуем вот так: вот кинем им туда чернику, смотрим, будут ли они есть или же нет. Смотрите, похоже, он меня заметил. Да, похоже, он меня заметил. Да, ребят, этот парень взбунтовался. Сразу видно, ребят, что он а, взбунтовался. Так, давайте попробуем сейчас подкинем а, такой ингредиент, как грибочек. Нако, держи-ка грибочек. Раз. О, смотрите, друзья, только что произошло. А, кабанчик съел, а, я так понимаю, чернику. И черника полностью не исчезла. А, мы выкидывали вроде бы 15 пунктов там было. Давайте посмотрим, сколько осталось сейчас. Так, так, так, забираем, забираем забираем чернику. Ой-ой-ой, прям за задницу! Ай-яй-яй, так как больно, так кусаются они, а! Давайте посмотрим, ребятки, сколько? 12 осталось. Несколько штучек по мне э, кабанчик этот у нас э, скушал. Так, да, знаете, что сделаем сейчас? Вот этого наглеца мы сейчас отсюда удалим. Иди отсюда, родной! Да-да-да, ты нам тут только всю малину портишь, и попробуем отсюда накидать э, ингредиентов для кормления. Пока что, ребят, мы им накидали вон сколько, смотрите, у нас лежит в центре. Давайте отойдем, пускай наши кабанчики успокоятся, и придем сюда через некоторое время, и посмотрим, как у нас обстоят э, дела. Так, давайте уже проверим наших кабанчиков. Время прошло достаточно. Так, смотрим, опа, два сердечка у нас летают, то есть оба кабана, я смотрю, немножечко у нас покушали. Мне хочется подойти и посмотреть их статус. До этого они были дикими. Кстати, ребят, можно скрытность тренировать, не отходя от кассы. Я сейчас только что сделал для себя открытие. Да чем полезно а, приручение и содержание в ваших загонах животных? Тем, что вы можете вот так вот просто стоять, наблюдать за ними, а у вас будет прокачиваться а, скрытность. Так, давайте я, кстати, капюшончик одену, и сейчас буду максимально невидим для этих животных. И глянем, что они у нас сейчас будут а, делать. На самом деле, когда... Кабаны будут полностью насыщены, они подумают о том, чтобы побыстрее спариться, после этого момента у нас появятся маленькие а, поросятки, тем самым мы будем пополнять популяцию свиней регулярно. А, для того, чтобы наши кабаны не померли, да, раньше времени, необходимо, ребятки, всегда их Подкармливать. Поэтому знайте, что кабаны это лишняя ответственность, с которой придется смириться, если вы все-таки хотите всегда быть обеспеченными мясом. Это достаточно увлекательный процесс. Так вот, ребят, смотрим. 10% привыкает к обстановке. И у второго 6% тоже привыкает к обстановочке. Да, ребятки, прогре прогресс приручения кабанов у нас с вами а, пошел, как я вам и говорил. Ох, ну я и поспать. А так не хотелось вставать. Ведь я же только что, ребят, приручил себе парочку кабанов, а за ними нужно а, ухаживать. Там прибрать какашки в загоне и так далее. Пойдемте, ребят, проверим. Я надеюсь, что с моими кабанами все в порядке. Так, ребят, смотрим. Да, вижу, что кабаны на месте Посмотрим, ребят, на прогресс, который произошел за ночь Есть ли вообще он или нет Так, 17% привязанности Привыкает к, к обстановке У кабанов начинается совершенно новая жизнь Черт чё возьми, в наших загончиках Ясно все, ребят, боится Лучше всего, когда вы а, приручаете кабанов На начальном этапе к ним не подходите Они начинают, ребят, агриться И, и начинают отвлекаться от главного От кормления Поэтому, ребят, советую просто-напросто держаться от них а, Подальше И нужно срочно, ребятки, дать успокоиться и просто-напросто отойдем и оставим этих парней э, в покое, займемся своими делами. Итак, ну что ж, пойдемте посмотрим, как там чувствуют себя наши с вами недавно прирученные э, кабанчики. Тут мы немножко телепортировали, занимались кое-какими делами. И давайте сейчас глянем на прогресс, есть ли он вообще и стоит ли надеяться на успех. Так, вижу, ребят, сердечки, по-моему... Так, вижу, ребят, сердечки, по-моему, приобрели какой-то более теплый цвет. И давайте аккуратненько подкрадемся. В этой бронке, кстати, можно аккуратно подкрадываться даже в упор. И вас э, никто не заметит, потому что она дает определенный шанс к скрытности. Как добыть эту замечательную броньку и из кого она падает, я, ребят, говорил в моем прошлом видео. Пожалуйста, ребят, переходите в плейлист, там я охочусь на троллей и показываю, как можно создать такой крутятский сет со офигенным бафом скрытности. Так, ну что ж, кабанчики, э, вы уже полюбили друг друга или же мне вас нужно еще подождать? Так, 40% привыкает к обстановке. 48% интересно в таком состоянии их можно напугать. Бу, кабаны, привет! Да, можно, ребят, напугать. Смотри, что делается, а? Как бы они тут забор не слезли. Ладненько, давайте, ребят, починим заборчик. Да-да-да, чтобы у нас все было в порядке. Потому что эти парни любят кусать наш заборчик. Потихонечку, видите, хпшечка у него, у него снимается, у нашего заборчика. И если они снесут какую-то перегородочку, то э, сбегут э, мои, значит, друзья-товарищи. Ладно, ребят, оставляем их в покое. Нужно довести прогресс, я так понимаю, до соточки, чтобы они взлюбили друг друга. И после этого будем уже ждать. Дать от них потомство, наверное, да, ребят. Пойдемте еще поз позанимаемся своими делами и вернемся попозже к нашим друзьям. Тихо, друзья, не спугните. Очень важный ответственный момент. Подкрадывание ночью. Давайте посмотрим на прогресс. Что у нас изменилось за это время за день, друзья? Посмотрим на прогресс за день. Привязанность 84, друзья. 75 и 76. Практически за сутки мы, мы, как говорится, задобрили наших чувачков, наших друзей на максимальный процент. То есть вы цифры сейчас сами видите. У одного немножечко побольше, а у другого немножечко поменьше. Но это все из-за того, что мы их кормим разнообразной пищей, друзья. Мы их не одни, только коренья кидаем, которых в принципе нет. А ягодки, ребятки, кидаем им, грибочки. И поэтому наши кабанчики так быстро начинают привыкать к нам. Ну что ж, придем к ним завтра утром. Надеюсь, у них уже будет по максимуму. Ну что ж, пойдемте, ребятки, тихонечко отдохнем. Не будем им мешать. Сейчас как раз самое, ребятки, подходящее время для воспроизводства потомства. Пойдемте, ребятки, не будем мешать нашим ребятам. Так, я только что услышал странный интересный звук. Давайте проверим. Это исходило от моего загончика с кабанами. Так, тихонечко... Тихонечко подкрадываемся. Один у нас кабанчик уже готов для приручения. То есть его можно приручить. Приласкать, друзья, можно вот этого кабанчика. Ребят, это соответствующий сигнал был к тому, что этого кабана теперь можно идти и а, приручать. Но я все-таки, ребят, дождусь, пока у нас второй кабанчик с вами достигнет, ребят, а, вот этой кондиции до да, полной максимальной привязанности. И после этого я их приручу сразу же обоих и посмотрю на них реакцию, как они будут с друг другом взаимодействовать. Итак, смотрите, ребятки, за этим парнем По вот этому вот фейерверку из сердечек Мы можем сразу же понять, что этот парень тоже готов а, к приручению Наконец-то, друзья, наконец-то мы приручили целиком и полностью двух кабанчиков Давайте, ребят, попробуем сейчас подойти без подкрадывания И посмотрим, как будут реагировать наши ребята Так, здорово! А, приручить можно, он радуется, он нас не боится, то есть мы можем даже, наверное, к нему вот сюда зайти, да, да, друзья, наконец-то, впервые, друзья, здесь и сейчас, мы с вами можем подходить прям вплотную к кабанам, и они на нас не кидаются, первого приручаем, и этот кабан любит нас, черт возьми, и второго давайте тоже приручим, два... Этот парень тоже любит а, нас. Два кабанчика, ребят, у нас в загоне. И теперь нам, конечно же, хочется посмотреть, как они будут а, делать а, потомство или делать а, детей. Наверное, я здесь где-нибудь посижу и посмотрю за этим процессом. Возможно, что-нибудь получится запечатлеть. Так, ребят, смотрите, только что мы стали свидетелем зачатия а, маленького кабанчика. Но через сколько он появится, я, друзья, а, не могу вам подсказать. Давайте посмотрим на статус и как он он поменялся у нас. Так, здесь на что? А, приласкать можно. Этот парень любит нас, друзья. И еще разочек. Так, и здесь у нас тоже ждем потомство от этих парней. От парней говорю. Ну что ж, от этой пары, правильнее будет сказать. От этой пары ждем, ждем, ребят, потомства. В ближайшее время должен появиться маленький кабанчик. И мне, конечно же, хочется посмотреть на это чудо природы. Наслаждайтесь кабанчики прекрасной жизнью, пока она у вас имеется. А после мы уже будем из вас крутить шаурму. Только что я слышал крик. А Я знаю, что если кабаны сильно кричат Это, ребят, может быть только в нескольких случаях Или они пугаются, а, или же они а, рожают Давайте, ребят, посмотрим Мы ждем потомства, И мне кажется, что у нас кто-то из кабанчиков Сейчас только что произвел на свет а, потомство Так ли это? Давайте смотреть И... Так, секундочку, друзья Неужели... Неужели, ребятки, это мелкий? Смотрите, карапуз у нас, друзья Похожий на маленький арбуз Здорово, пиглин! Пиглинг, это уже это отсылка к Майнкрафту Да, ребят, вот у нас маленький наш свин И это первый, ребят Первый наш прирост за сегодняшний день Я думаю, в процессе этих парней у нас будет больше мелких Да, я надеюсь, что скоро мы решим проблему с недостатком мяса в нашей крови Поэтому, ребят, продолжаем разводить этих самых замечательных кабанчиков Ну что ж, достаточно все легко и просто Я надеюсь, сегодня вам все детально показал и рассказал Как нужно правильно разводить свиней и теперь, мой дорогой выживальщик, ты будешь гораздо более а, квалифицирован в данной области, и тебе будет выживать гораздо а, приятнее и а, легче в этом замечательном мире а, Валхейма. Бери мои советы на заметочку, помимо всего прочего, не забывай заходить в плейлисты, да, по Валхейму, там очень много интересного, годного а, контентика, такого, например, как по свиньям, и не только. Если же зритель, ты считаешь, что братишка Скрэч не досказал или что-то не показал по поводу разведения свиней, их приручения, то пожалуйста, также пиши в комментариях,